Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей Торнадо. Сейчас я вам покажу, как активировать пакет в международной игре не работа и без лишних переплат за процент. Заходим в аккаунт. Смотрите, я сейчас буду заходить на все 5 пакетов. Мне потребуется 19 500 рублей оплатить. Если учесть все переводы, мне надо за процент только заплатить 1500 рублей. Согласитесь, большая сумма для некоторых и... Такие деньги я не хочу терять, и я лучше заправлю свою машину, а на эти деньги да, и покатаюсь. Для этого специально, ребят, создан чат для обмена внутренней валюты. ВВ, внутрянку ее еще называют. Я списался с администратором проекта, и мы с ним договорились, что я у него куплю Внутрянку. Сейчас я ему на Киеве переведу 19500, а он мне в кабинет переведет 19500. Да? Смотрите, мой баланс сейчас 280 рублей за счет моих партнеров, реферальный. Теперь заходим в Kiwi кошелек, нажимаем переводим, вставляем кошелечек, указываем сумму, смотрите, процентов у нас за это не берутся, 19 500, проверяем телефон 0657. 0657, все правильно, нажимаем оплатить, на наш телефон приходит смс. Ребят, ссылку на чат для перевода внутрянки, да, спрашивайте у своих пригласителей. Все, 19500 у нас вылетело. Все, предупреждаем, что мы перевели на денежку. и ожидаем ее на балансе. 280 рублей, напоминаю, это реферальной начисления за счет активации моих партнеров. Проект еще не стартанул, два часа до старта. Ребята молодцы, постарались заранее подготовиться к старту. Но смотрите, большие деньги зарабатывают, приносят большие деньги. Сейчас я покажу как, сейчас я покажу как большие деньги приносят большие деньги, оплачиваю все 5 кабинетов и после старта вы увидите как растет мой баланс в данной игре. И чуть-чуть попозже я вам расскажу почему я захожу на все пакеты сразу и вам рекомендую сделать то же самое. В кратчайшие сроки движения ребят данный проект будут большие на проект Курслана заходит десятки и около сотни тысяч человек большие переливы. самый главное зайти в мощную команду такую команду как мы, Торнадо, где есть обучение где есть поддержка и естественно самый сладкий переливы. видим что у нас все готово благодарим его и идем активировать свои пакеты. Баланс наш вырос. Мы сэкономили целый бак бензина. Вы представляете, как это круто? Заходим в площадки, нажимаем купить. Можно по одному покупать, да? Вот купить 500, потом пояться купить 1000. Я сразу нажимаю купить вот эти вот три пакета: 500, 1000, 2000. Потом мне откроется вариант для открытия вот этих вот двух пакетов. Нажимаем купить пакет репетута, да, успешно, видим что они у нас прокупились, покупаем за 4000 рублей место. отлично, и покупаем самый крутой пакет с авторинвестом за 12000, который приносит нам 18000, постоянно представляется и под нами появляется 6 человек, мы получаем 18000 рублей 23 клон перемещается в первый стол и остается наш клон в этом пакете за 12 тысяч рублей и опять получает 18 тысяч рублей. Опять 23 клона выходит и попадает в первый стол и тем самым выталкивает вас на выплату. Поэтому я беру этот пакет, нажимаю 12 тысяч, нажимаю ⁇ Купить место ⁇ Тран -тан -тан -тан. Успех, ребята, у меня есть стол за 12 тысяч, который будет помогать вам выталкиваться к выплатам за счет моих клонов. И вот, дорогие друзья, пришел тот момент, почему я купил все пакеты сразу, смотрите, обычные люди, которые заходят на 500 рублей, закрывают этот стол и перемещаются в этот стол, да, и этот стол закрывается, перемещается в этот, и вот так по очереди переходит получают выплаты и переходит в следующий стол. Весь проект, больше основная масса этих людей, короче, будет так перемещаться. А так как у меня все эти столы уже куплены, весь проект, вся основная масса, ребят, будет идти за нами. И будет попадать в наши столы. И тем самым выдвигать нас к выплатам. Представляете, мне вот эти вот 5 мест быстренько перейдут на пакет за 12 тысяч. Здесь у меня будет крутиться уже 5 мест сразу мест закроются и сотни моих клонов перейдут на первый стол и будут выталкивать вас на выплату. Представляется, сотни моих клонов будут также перемещаться к выплатам да, и будут крутиться в этом столе. Это вообще гениальный проект, очень хороший маркетинг, очень денежный и здесь можно зарабатывать на посеве, потому что мы лидеры, приглашаем людей зарабатывать, и тем самым продвигаем вас на выплаты, да, полностью на пассиве. За 500 рублей здесь можно получить 19 900 рублей чистой прибыли. У меня, ребята, на этом все. Сейчас в подсказках появится видеоролик, как растет мой баланс после старта. Я желаю вам успехов. Ссылка на регистрацию есть в этом. Под этим видеороликом. Жду вас в команде, если вы еще не прошли регистрацию. До скорых встреч в командном чате. В этом ролике я показал вам, как сэкономил целый баг. Бензин для своего автомобиля, и вам рекомендую пользоваться этой функцией.